Бонжур, лизами! Здравствуйте, друзья! Рецепт того самого печенья, что мы так любили в детстве. В размягченное сливочное масло ввести сахарную пудру и крахмал. При помощи миксера или венчика взбить все до получения помадки. Следом вливать растительное масло тонкой струйкой, не переставая взбивать. Лучше это делать в несколько приемов. В результате должна получиться нежная кремообразная масса. Далее Просеиваем частями полученную смесь, муку, и вмешиваем ее сначала при помощи миксера, а затем руками. Тесто получится не клейкое и вязкое, но скорее рассыпчатое и не совсем однородное. Что-то вроде пластилина. Но работать с ним несложно. Сразу разделить тесто на несколько частей. Из каждого кусочка сформировать длинный брусочек. Углы придать при помощи кондитерского скребка или любого другого приспособления. Когда брусочек готов, порежем его на некрупные порции, такие мини-подушечки. Чтобы полностью заполнить противень размером 30 на 40 см, мне понадобились пропорции, которые я укажу в описании под видео. Выпекать печенье в течение 40 минут при температуре 150 градусов предварительно разогретой духовке. Слегка подрумянившиеся печенье обильно обсыпать сахарной пудрой. Удобно это делать в коробочке с крышкой. А вот и результат. Многие из вас узнали печенье, которое мы называли снежок. Вкусное, рассыпчатое, которое при разломе имеет характерный глухой щелчок. В общем, вкуснятина родом из детства. Пробуйте, готовьте, а я вам говорю. Бон аппетит и абьянтол.